Пипец, какой красивый пруд. Нет, а так, а кто сзади? Я зеленый хагиваги. А зеленый хагиваги. А, а, а, а, а он уже здесь. Пора бежать. Не надо, нет, нет, нет. Только не хагиваги, нет. Зеленый хагиваги сзади меня. А! О нет, они там перебежают. Да, все ручей. Что мне надо делать? Надо, надо, надо. А, пойду по ручью. Надо перепрыгнуть. Да. Асихуй. А, ты не перейдешь. Ха-ха-ха. лох! Нихуя. Он тоже перебежал. надо разберать, блядь. А, а, а. Бля, опять ручей. Что делать нам? Да, и не знаю, что нам делать. А. Блять! А, а, а, а, а, а, хаки-ваги, Хагиваги! ваги бля! -маги. Фух, я убежал от этого хаки-ваги. О. О, переходим. Эй, Хагиваги, ваги я здесь. А, а -а -а, речка, нет! А -а. Как же мне обойти эту речку? Помогите, поставьте лайк под видео. Я пойду эту Переходи давай уже, надоел. Их и не поставили, вот, вот. все, поставили, поставлен. Точно, точно поставили. А Но, она... На давай. Ааа, Хагиваги! А, а, Болото! Да, как у тебя вообще дела, пока мы болото проходим? Че, как Агиваги работать? Сколько платит? Парень, это платит. А, сколько им-то платит? Сумму. Сколько ты платишь? сколько ты платит Я встал, и что? <реклама> Тупой Хаги-Ваги. <реклама> ну ладно, пора. Надо дальше бежать! Хаги-Ваги а -а -а! нет! Он сзади! Он сзади! Так, сейчас залезло это дерево. Надеюсь, он меня потеряет. Сейчас я... Ой, хорошо, залез. А, глупый хаги потерял меня, не можешь меня найти. Ха-ха, я вот тут на дереве спрятался.